Друзья, всем привет! Сегодня 17 января, воскресенье, воскресный день, и немного народу прибыло на пляж, чтобы здесь подышать свежим воздухом. Температура способствует около 30 градусов. Вода, естественно, прохладная, купаются немногие, но одеты тоже довольно-таки разношерстны, кто в шубах, то в платках, довольно-таки заняты на все это смотреть. Но в ресторанах маски не обязательны, поэтому многие сидят без ничего. Даже очередь на вход. Прокатные пункты работают. Все работает. Ресторан, чтобы войти, нужно подождать. В очереди живые. Ну, ресторан это, конечно, громко сказано, но тем не менее. Tenía que ver al cabo. Okay.